Мышцы, подготовить суставы, связки, кровеносную и дыхательную систему к более серьезным нагрузкам. Никогда не пренебрегай разминкой. Ноги на ширине плеч. Руки можно держать на поясе, можно держать у лица. Как тебе удобнее? У меня боксерская привычка. Я держу перед собой у лица. Мы начинаем переносить вес тела с одной ноги на другую. Мягко. Начинаем не спеша. И потихонечку ускоряемся. И подключаем движение шеи вперед-назад, наклоны. Четыре. Пять. стороны. Никаких резких движений. Плавно, мягко. Продолжаем двигаться на ногах. Тебе это может быть сложно. Но координация движений закончили. Тренируется так же, как и любой другой навык. Руки по большому кругу вперед. Три, четыре, пять. И назад. Раз, два, три, четыре, пять. Одна рука, рука вперед, вторая назад. Один, два, три, четыре, пять. И поменяли. Один, два, три, четыре, пять. Локти. И в другую сторону. Руки, кисти. Хорошенечко разминаем. Закончили. Ноги на ширине плеч, носки смотрят четко вперед. Колени не сгибаем, вращение корпусом, максимально наклоняемся вниз. Назад. Один, два, три, четыре, пять. И в обратную сторону. Один. Мы вращаем корпусом, не бедрами. Два, три, четыре, пять. Закончили. А теперь мы вращаем бедрами. Один. Два, три, четыре, пять. И в обратную сторону. Надеюсь, вы понимаете разницу в движении. Три, четыре, пять. Я когда детей тренировала, очень сложно было объяснить, в чем разница. Ноги вместе. Кладем руки на колени и вращаем в одну сторону. Один, два, три, четыре, пять. И в обратную сторону. Один, два, три, четыре, пять. Закончили. И разминаем голеностоп. И в другую сторону. И другая нога. И в обратную сторону. Закончили. И переходим непосредственно к тренировке. Первое упражнение – отжимания с колен с широкой постановкой рук. Мы опускаемся на колени, руки ставим довольно широко. Если у тебя нет фитнес-коврика, ты можешь сложить полотенце и подложить его под колени, чтобы тебе было комфортно. Руки ставим шире плеч. Из этого положения локти уходят в стороны, не назад, в стороны. Мы опускаемся и поднимаемся обратно. Здесь важно, чтобы у тебя не было вот такого прогиба в пояснице. То есть мы попу не поднимаем вверх. Поясница у нас нейтральная. И также мы не провисаем вниз. Старайся, чтобы от макушки до копчика была прямая линия. Опускаемся. И поднимаемся обратно. Если ты не можешь этого делать, ты из того же положения очень медленно опускаешься и ложишься на пол. Руки освобождаешь. Затем упираешься руками. И встаешь. Это будет немножечко легче. И это подводящее упражнение к твоим отжиманиям. Нам таких надо сделать всего 6 раз. Либо сколько можешь. Если ты можешь сделать только 3, окей, делай только 3. Главное сделать хотя бы несколько. И с каждым разом делать все больше и больше. Готово? Работаем. Стали в упор лежа. Руки шире плеч. И опускаемся. Поднимаемся обратно. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Закончили. Следующее упражнение. Сведение локтя и колена. Пока я показываю технику, ты отдыхаешь. Мы встаем на четвереньке. Живот поджимаем, то есть мы тянем пупок к позвоночнику. Мы не втягиваем живот диафрагмой туда под ребра, так тебе будет сложно дышать. Тебе важно поджать его четко вверх, не под ребра, а вверх к позвоночнику. Напрягаем поперечную мышцу живота. Поясница нейтральная, то есть у тебя не должно быть вот такого прогиба, не должно быть вот такого округления. Нейтральная поясница. Из этого положения мы поднимаем ногу и противоположную руку. Здесь важно, чтобы тебя не разворачивало ни в одну, ни в другую сторону. То есть стараемся корпус держать параллельно полу, голову не запрокидываем. То есть не поднимаешь вот так, не опускаешь вниз. От копчика до макушки прямая линия. Опускаешь и поднимаешь обратно. Если ты можешь не ставить руку, ногу на пол, отлично, не ставь. Если пока не можешь, после каждого повторения ставишь на пол. У нас таких 12 повторений. Готово? Работаем. Нога, рука. Один. Два. Три. Четыре. Или можно не ставить на пол. Пять. Шесть. Никуда не спешим. Семь. Работаем медленно. Восемь. Девять. Десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. И делаем то же самое на другую сторону. Погнали. Один, два, три. Живот держим поджатым. Не расслабляем. Четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12. Закончили. Пару секунд отдыхаем. И следующее упражнение у нас касание плеч из планки. Показываю. Мы встаем в упор лежа или в планку на прямых руках. Здесь тоже важно, чтобы у тебя... Не торчала попа вверх, не провисала вниз, не было вот такого прогиба. И от, отсюда ты прикасаешься к плечу. Раз, два. Старайся, когда ты прикасаешься к плечу, чтобы тебя не разворачивало вот так в сторону. Ну, Это я утрирую, конечно, но тебе будет хотеться вот так вот немножко сместиться. Старайся этого не делать. Если тебе тяжело, ты опускаешься на колени и делаешь то же самое с колен. То есть ты стоишь в упоре лежа с колен. И прикасаешься к плечам. Смотри по себе, по своему уровню. Таких мы делаем 12 повторений. Готово? Работаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Закончили. Следующее упражнение у нас отшагивание. Мы приседаем и из этого положения руками отшагиваем вперед до положения упор лежа. Отшагнули, смещаемся назад, возвращаемся обратно и отшагиваем обратно. Таких мы выполняем 8 повторений. Готово? Если тебе нужно больше отдыха, жми паузу, отдыхай не больше 30 секунд и продолжай. Работаем. Присели, отшагиваем руками. В упор лежа, сместились назад, обратно. Один. Шагаем снова в упор лежа, сместились вперед. Два. Это очень крутое упражнение для рук, для плеч. Сместились назад, обратно. Три. Для стабилизации мышц корпуса. Четыре. И немножечко для ног, если ты почувствовала. Пять. Шесть. Семь. Еще один раз. Назад. Обратно. 8. Закончили. И последнее упражнение круга. Мы ложимся на живот. Кладем руки ладонями вниз, вдоль корпуса. Из этого положения мы поднимаемся вверх. Отрываем плечи и грудь от пола. И разворачиваем руки ладошками наружу. Сводим лопатки. И возвращаемся обратно. Я не ложусь полностью, потому что у меня вырубит микрофон. Поднимаемся. Сводим лопатки, разворачиваем руки. Важный момент. Если у тебя грыжи в позвоночнике протрузии, тебе прогибаться назад нельзя. Ты делаешь. Ты просто ложишься, руки на пол и просто разворачиваешь ладони. То есть ты не делаешь вот этого прогиба. Ты разворачиваешь ладони, сводишь лопатки и возвращаешь обратно. Все остальные поднимаем плечи. Готовы? Работаем. Один, два, три. Задерживаемся на мгновение. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12. Закончили. Отдыхаем. Пьем воду. И повторяем это все еще два круга. Пить во время тренировки можно и даже нужно. Так же, как и есть. Можно. Не надо верить мифам. И ждать по два часа после тренировки, это не имеет никакого смысла. Отдохнули и продолжаем. У нас отжимание с колен. Встаем в упор лежа, руки шире, локти идут в стороны. Опускаемся и поднимаемся обратно. И еще раз. Два. Три. Четыре. Даже если ты не умеешь отжиматься. 5. Тебе надо стараться. 6. Тебе надо учиться. Семь. Ой, мы же закончили. Простите, я завтыкала, что тренировка для новичков. Следующее упражнение у нас сведение локтя и колена. Я делаю с коротким перерывом. Если тебе нужно больше отдыха, жми на паузу. Отдыхай. Не дольше 30 секунд и продолжай. Но, в принципе, тебе этого отдыха должно хватать. Но смотри по себе. Если вдруг не хватает, не, не ругай себя за то, что типа там, ой, я слабая. И вот это вот все. Нет, у каждого свой уровень. Готово. стали на четвереньки. Живот поджали. Поясница нейтральная. Подняли ногу. Подняли руку. Работаем. Один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили, меняем сторону, погнали. Один, два, три. Живот держим поджатым. Четыре. Не расслабляем его. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Отдыхаем. Если у тебя что-то не получается, если тебе нужно больше отдыха, не переживай, не ругай себя это нормально. Ты новичок, ты не тренировалась давно или может быть никогда. Или может быть ты недавно родила, и твое тело просто еще не может работать так, как мое. Потому что я тренируюсь каждый день и уже довольно давно. Ну, не каждый день, но я тренируюсь много и давно. Поэтому не равняй себя на меня. Равняй себя на ту, которой ты была вчера. Ты начала заниматься, ты уже молодец. Главное теперь делать это регулярно. Да? Так, что там у нас следующее? Касание плеч из упора лежа. Напоминаю, мы стоим в упор лежа и из этого положения мы прикасаемся к плечу. Стараемся, чтобы нас не переваливало в сторону. Кому тяжело, те стоят в упор лежа с колен и делают то же самое. Готово. Двенадцать повторений. Погнали. Два. Никуда не спешим. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Отдыхаем. Отдых короткий. Повторяюсь, если тебе нужно больше отдыха, жми паузу 30 секунд и продолжай. Готово? У нас отшаг руками. Присели, отшагиваем. В упор лежа, сместились назад, вперед и шагаем обратно. Один. Сместились назад, вперед. Два. Я рекомендую каждый раз шагать с другой руки, не с одной и той же. Три. четыре пять у тебя в этом упражнении может болеть передняя поверхность бедра это нормально из-за того что ты в приседе постоянно шесть И еще один раз 8 закончили чувствуешь бедра может быть это такое что ты бедра чувствуешь больше чем плещи это окей и у нас гиперэкстензии ложимся на живот напоминаю те у кого протрузии или грыжи и не прогибаются ладони на пол. И мы поднимаем плечи и одновременно разворачиваем ладошки наружу, сводим лопатки. И обратно. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать. Двенадцать. Закончили. Фух. Второй круг. У нас еще один. Надеюсь, тебе нравится тренировка. Надеюсь, ты кайфуешь, даже если тебе тяжело. В этом-то весь кайф, правда. Если тебе нравится тренировка... Ставь лайки, пиши комментарии. Мне это очень приятно. Для меня это очень важно. Это помогает мне развивать мой канал. Делать больше контента. Подписывайся на мой канал. Ставь колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А мы продолжаем. У нас третий круг. И у нас отжимания с колен. С широкой постановкой рук. Встаем в упор лежа. С колен. Руки широко. И Опускаемся. Локти уходят в сторону. Погнали. Один. Напоминаю, если ты не можешь, ты медленно опускаешься и ложишься. Отпускаешь руки, упираешься и встаешь. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Закончили. Отдыхаем. И у нас будет сведение локтя и колена. Встаем на четвереньки. Живот поджали. Поясница нейтральная. Такого прогиба быть не должно, когда ты двигаешь ногой. У тебя не должно быть вот такого движения в спине. Спина прямая, нейтральная, ровная, не двигается. Готово? Работаем. Нога, рука. Один. Два. Три. Это очень крутое стабилизационное упражнение. Четыре. Мышцы спины. Пять. Работают. Шесть. статики. 7. Семь. Мышцы кора. Восемь. Мышцы живота. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. И если ты хочешь плоский живот... Вот это упражнение более эффективно, чем такой разрекламированный вакуум. Поменяли сторону, работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10 одиннадцать, двенадцать. Закончили. Пару секунд отдыхаем. Если тебе нужно больше отдыха, жми на паузу. Если нет, мы продолжаем. У нас упор лежа, планка. Ну, не знаю, планка на прямых руках. И из этого положения мы касаемся руками. Ладошками плеч. Если тебе тяжело, ты делаешь то же самое с колен. Старайся, чтобы когда ты поднимаешь руку, тебя не перекручивало в сторону. То есть у тебя корпус должен оставаться ровный. И идет стабилизация плеча. Готово? Работаем. Один. Два. Не спешим. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Девять. Десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Казалось бы, да, такие коротенькие упражнения. Вроде бы короткие, вроде бы легкие. А нормально так ощутимо, правда? И у нас отшаг со смещением. Готовы? Работаем. Отшагиваем. Смещаемся назад. Обратно. Я подшагну чуть-чуть вперед. А то я на краешке. каремата. Один. Два. Каждый раз меняем руку, с которой начинаем шагать. Три. Четыре пять шесть. Еще один, восемь. Закончили. И у нас еще одно упражнение гиперэкстензии. Ложимся на пол. Напоминаю, грыжи, протрузии мы не перепрогибаемся, если у тебя есть. Если нету, поднимаешь. Разворачиваешь ладошки в стороны. Я повторяюсь, но это важно. Готовы? Работаем. Один. Два. Три. Сводим лопатки. Четыре. Разворачиваем руки максимально. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять одиннадцать, двенадцать, закончили. пьем воду. сейчас мы еще слегка потянемся. мы не тянемся в шпагат, просто расслабим мышцы, которые работали, занимает буквально две минуты, не пренебрегая растяжкой никогда. мы поднимаем руку, сгибаем ее в локте. И отправляем ладошку вниз вдоль позвоночника. Вдоль позвоночника. Второй рукой за локоть. Тянем максимально вовнутрь. Голову при этом мы не опускаем. Повернусь к вам лицом. Мы голову не наклоняем вперед. Мы держим ее поднятой. Дополнительно давим на руку. Растягиваем плечо и трицепс. Никаких резких движений. Можно плавно тянуть дальше, но никаких рывков и резких движений. Закончили. Повторяем на другую руку за голову, за локоть. Тянем вовнутрь. Закончили. Руку перед собой прижимаем плечо, а то есть локоть к противоположному плечу. Чувствуем, как тянется плечо. Закончили. И на другую руку то же самое. Закончили. Упираемся ладошками в пол. Смещаемся назад. Максимально проваливаемся попой между бедер. Проваливаемся вниз, чувствуем, как тянутся плечи, расслабляемся, дышим, закончили, встаем на четвереньки и прогибаем спину вверх. И расслабились. И еще раз вверх. И расслабились. Я надеюсь, тебе понравилась тренировка, хотя если ты до сюда досмотрела, то, наверное, понравилась. Не забывай о том, что важна регулярность. Одной тренировки недостаточно, нужно тренироваться постоянно, 3-4 раза в неделю будет вполне достаточно. Важно тренировать все тело. В описании ты можешь найти ссылки на другие тренировки для новичков, на тренировки для ног, ягодиц, пресса и кардио. С тобой была Лагартиша, пока-пока!